Падают продажи? Нужны новые клиенты? Устали платить за показы или переходы? Подключитесь к нашему сервису «Просто Банк Онлайн» и получайте реальных клиентов уже сегодня. «Просто Банк Онлайн» – это уникальный сервис для подбора и заказа любых страховых услуг для частных лиц. Не упустите вы свой шанс подключиться к нашему сервису. Какие это будет иметь преимущества именно для вашей компании? Во-первых, сервис уникальный в своем роде. Вы вряд ли найдете в Уанете систему или сервис, которая позволит вам находить потенциальных клиентов по всем страховым услугам для частных лиц и по всем регионам Украины. Во-вторых, максимально доступная цена. Стоимость одной заполненной заявки составляет всего 5 гривен. Эта сумма равна стоимости одного клика в системах контекстной медийной рекламы по запросам на страховую тематику. Для начала работы с сервисом вам нужен минимальный бюджет 500 гривен. Оплата осуществляется только за реально полученную заявку. Давайте подробнее разберемся, как работать с сервисом «Просто банк онлайн». Подключение к сервису очень простое. Вам необходимо будет заполнить небольшую анкету, указав регион приема заявок и email ваших сотрудников, которые будут обрабатывать поступившие заявки. После оплаты на ваш баланс засчитывается 100 лидов. Списание лидов осуществляется автоматически. Работать с сервисом очень удобно. Вам не нужно заходить на сайт, проходить долгую регистрацию. Отправленные заявки будут приходить непосредственно на почту подключенных экспертов. В заявке вы можете просмотреть контактную информацию потенциального клиента, а также всю информацию о желаемом им продукте. Мы позаботились о том, чтобы вы получили максимально качественные заявки. Именно поэтому у вас есть возможность на протяжении трех дней пожаловаться на заявку, если указанные в ней данные оказались некорректными. Для этого вам необходимо будет зайти в личный кабинет на сайте inform.prostobank.com и отправить рекламацию, указав причину жалобы. Наши сотрудники проверят заявку. В случае ее некорректности заявка аннулируется, и деньги вернутся на ваш баланс. Подводя итоги, можно сказать, что сервис «Просто Банк Онлайн» – это очень эффективный и дешевый способ привлекать клиентов по страховым услугам, поэтому не стоит упускать такую возможность. Если вы желаете подключиться к сервису «Просто Банк Онлайн», обращайтесь к нам по контактам, указанным на экране. Будем рады сотрудничеству с вами!